В Одессу герой нашего рассказа прибыл из Константинополя. Сегодня это город Стамбул, Турция. Звали его Юдалев Эйнштейн. Друзья называли просто Юлиус. Звали этого человека Ниемия Кудашевич. Ниемия родился в семье Равина. И как следует, по традиции, отец Равин отдал свое чадо учиться на Равина. После долгих переговоров, отказов и обещаний это произошло. Семья Розенберг получила разрешение на открытие магазина библейских книг. В Одессу герой нашего рассказа прибыл из Константинополя. Сегодня это город Стамбул, Турция. Звали его Юделе Файнштейн. Друзья называли просто Юлиус. Мальчик Юделе родился в 1859 году в городе Житомир. Из архивных данных мы знаем, что его семья была глубоко верующей религиозной иудейской семьей. И Юделе был воспитан в религиозных традициях, как многие евреи того рода. Времени. Мы не знаем точно, что же побудило Юдала переехать из Константинополя в Одессу. Но знаем наверняка из интервью Юдала Фанштейну, руководителю миссии Мелдмей Уилкинсону, что Юдала Фанштейн пришел к вере в Ешуа в 1881 году. Сам Уилкинсон отмечает после этого интервью, характер Юдала был горяч. Его сердце было наполнено Божьей любовью к своему народу. В нем было страстное желание быть евангелистом и нести вечное Евангелие об Иешуа, Мессии, своему еврейскому народу, здесь, в городе Одесса. Сам Файнштейн вспоминает о себе: я не образованный человек, и поэтому не могу произвести впечатление своими знаниями или своим красноречием на образованных еврейских мужей. Поэтому я ищу таких же простых и необразованных евреев, как я сам, чтобы поделиться с ними Евангелием Иешуа в простоте и в любви. Все, что я делаю, я читаю им из Писания, из Нового Завета, наидыше. Молюсь, чтобы Святой Дух коснулся их. Меня часто зовут, приглашают простые и обычные люди к себе в дом, чтобы я почитал им из Нового Завета, вспоминал Файнштейн. Молдаванка. Это основной район, где жил и трудился Юдала Файнштейн. Как он сам вспоминает об этой местности, этот район находился на краю города Одессы. Район был достаточно бедный и очень криминальный. В тот вечер, как пишет Юдала Файнштейн, божий дух побудил его посетить пожилую еврейскую женщину, которая нуждалась в утешении. Файнштейн заканчивал свой визит Ему оставалось прочесть несколько строк из Нового Завета и совершить молитву. Как вдруг дверь распахнулась, и в комнату, где находился Файнштейн, вбежала разъяренная толпа. На идыши они поочередно начали выкрикивать хуление. То на Юдала, то на Иисуса, в которого уверовал наш проповедник. Один из погромщиков приблизился вплотную к Юдолу и сказал ему, «Ну что, теперь твой распятый поможет тебе?» В этот самый момент Файнштейн подумал «Сейчас я отдам Господу Богу свою душу». Как вдруг за дверями прозвучал голос «Что происходит в этой квартире? Откройте дверь! Полиция города Одессы!». Как вспоминал сам Файнштейн, погромщики повыскакивали в окна. Позже, как выяснилось, полиция преследовала банду в районе Молдаванки. И пришла на тот шум и крик, который доносился из той квартиры, где находился юдалы «Таким образом, Бог спас меня», — вспоминает Юдола Файнштейна. большому сожалению, наш горячий служитель, который совершил очень много подвигов для Ишуа здесь, в Одессе, прожил всего 40 лет. Он умер от болезни сердца. Его друзья всегда вспоминали о нем. Это был... Простой, очень добрый и любящий людей человек, настоящее Божье дитя. А вот еще одна история об одном из еврейских служителей из города Одесса. Звали этого человека Ниемия Кудашевич. Ниемия родился в семье Равина, и как следует по традиции, отец Равин отдал свое чадо учиться на Равина. Но вскоре выясняется, что у Ниемии больше талант к пению, нежели к изучению и толкованию Талмуда. Ниемия посвящает свою юность изучению нотной грамоты. Очень быстро он приобретает успех и становится достаточно популярным молитвенным певцом в своей синагоге. Более того, многие окрестные синагоги приглашают Ниемию, чтобы он провел молитвенные служения. Несмотря на свой успех, Ниемия переживает внутреннюю пустоту. В его сердце появляется все больше и больше вопросов. Более того, в его сердце появляется много почему. Он не находит ответы ни на свои вопросы, ни на свои множественные почему. Ниемия принимает решение посетить тогдашнюю Палестину, думая, что в Палестине, в обетованной земле, он получит ответы на свои... Вопросы. В 1880 году Ниемия прибывает в город Яфа, его ноги становятся на обетованную землю. Прогуливаясь улочками Яфа, Ниемия встречает интересного человека, который держит стопку книг и на обложке книг написано на идише «Новый Завет». Кудашевич заинтересовался этим человеком, но не решился подойти к нему став немного в стороне он наблюдает за тем что происходит между этим человеком и прохожими вдруг он видит такую картину человек который раздавал эти книги начинает плакать кудашевич растерян он решается подойти к этому человеку от чего ты плачешь задает вопрос кудашевич незнакомцу незнакомец отвечает как же не плакать мне когда мой народ отвергает своего Мессию. В подарок, в процессе разговора, Кудашевич впервые в жизни получает Новый Завет. Вечером этого дня Неемия посещает одну из синагог города Яфа. До молитвы еще остается время, и Неемия принимает решение открыть книгу, которую подарил ему незнакомец. Но что же происходит дальше? Равин, увидев, что молодой человек читает Новый Завет, с криками вырывает эту книгу и говорит, «Да не будет места этой книги в моей синагоге». Неемия был весьма сконфужен и на всю жизнь запомнил этот эпизод. Неемия продолжает искать ответы на свои вопросы. Он посещает Стену Плача, он ревностно посещает могилы цадиков, он ищет ответы на свои вопросы из его Головы не выходит история, которая приключилась с ним на улочках Яфа. И это загадочная книга «Новый Завет». В один из дней Ниемия встречает немца, который верит, что Иисус – Мессия для Израиля. Он снова дарит Ниемии Новый Завет. И с этого момента Кудашевич начинает чтение Нового Завета и глубокий поиск своего Мессии. Следуя Новый Завет, Неемия обретает долгожданную веру и получает ответы на свои вопросы. В Новом Завете он открывает для себя личность Мессии Израиля. Это Иешуа. Он переезжает в Одессу и присоединяется к служению известного служителя Леона Розенберга для того, чтобы нести Евангелие своему еврейскому народу. Один из самых еврейских районов города Одессы – это Молдаванка. Неемия специально селится здесь, чтобы быть поближе к своему народу. Он снимает квартиру здесь, на улице Калантаевская, и начинает свой труд в деле благовестия. Стоит отметить, что семья Кудашевич жила очень бедно. Более того, на долю семьи Кудашевич выпало много испытаний. Например, погром 1905 года. Это был самый большой погром в царской России. Статистика этого погрома была такова. Было убито около 500 евреев. Более 5000 человек получили увечья и около 30 тысяч человек остались без крова. Основная масса людей, которая пострадала в этом погроме, проживала здесь, на Молдаванке. На этом беды из семьи Кудашевич не заканчиваются. Некоторые из его детей заявляют Ниемии, что они не хотят иметь ничего общего с евреями-христианами и уходят из семьи. Ниемию преследовали за проповедь Евангелия. Дважды выбивали ему двери в доме, но он не оставлял своего служения. Однажды вечером, возвращаясь домой, здесь, на Калантаевской, его окружили еврейские мужчины, угрожая ему расправой. Но что произошло дальше? Один здоровенный русский мужик, который проходил мимо, узнал Ниемию. Подойдя к толпе, он обратился. «Вы что, собираетесь бить этого христианина?» На что ему ответили. «Нет-нет, ну что вы, это наши еврейские дела, мы разберемся» здоровенный русский мужик сделал шаг ближе к толпе и сказал я повторяю вы что собираетесь бить этого христианина увидев грозный вид и намерения этого мужчины обидчики неемии извинились и ушли прочь вот таким чудным образом бог спас своего служителя неемия кудашевич был человек большой любви к людям Каждый день он совершал свой обычный труд проповедника. Он посещал десятки и сотни еврейских семей с проповедью Евангелия. Ниемия Кудашевич умер в возрасте 59 лет и похоронен здесь, в Одессе. Проводить служителя в последний путь пришли сотни евреев, которым он служил и помогал. после долгих переговоров отказов и обещаний со стороны властей города одессы это произошло семья розенберг получила разрешение на открытие магазина библейских книг и не просто на открытие магазина но также власти города одессы разрешили повесить над магазином вывеску которая гласила склад библейских книг от такого счастья розенберги не переставали ежедневно благодарить господа этот магазин находился здесь по улице спиридоновская 7 был центральный вход в магазин а также две большие витрины которые были освещены солнечным светом. Благо солнечного света в Одессе всегда было предостаточно. В одном окне Леон расположил большую Библию с евангельской историей, а в другом окне были расположены вывески на идыше. Время от времени люди останавливались у витрины и вчитывались в библейские тексты. Так однажды у витрины остановился один еврейский мужчина. На идыше он читал историю о встрече Иисуса с Захеем. После этого он зашел в магазин и обратился к Леону. «Добрый день! Скажите, пожалуйста, только что в вашей витрине я пришел историю о том, как один еврей встретился с Иисусом. Мне кажется, что я не дочитал историю до конца». «Совершенно правильно!» – ответил Леон. «Окончание истории на другой странице. Продайте мне эту книгу, которая рассказывает об этой встрече». «Да, пожалуйста!» – сказал Леон и продал ему Новый Завет буквально через несколько дней в магазин постучался еще один еврей он открыл и впустил посетителя Что бы вы хотели я хочу купить у вас новый завет да пожалуйста а как вы узнали о том что здесь продаются новые заветы вы знаете буквально несколько дней мой близкий друг купил у вас новый завет и он посоветовал мне обязательно прочитать эту книгу с каждым днем с каждой недели посетителей и покупателей Нового Завета становилось все больше и больше. В городе начался ажиотаж. Главы еврейских общин, узнав о том, что в городе продается Новый Завет, запретили посещать склад библейских книг на улице Спиридоновская, 7. Но это же евреи. Чем больше запрещаешь, тем больше интереса. В один из субботних дней возле магазина собралась толпа евреев. Гул стоял на всю Спиридоновскую улицу. Евреи спорили, аргументировали, просили дать почитать Новый Завет. Леон не успевал отвечать на все их вопросы и возражения. Людей собралось так много, что магазин всех не вмещал. Люди стояли в магазине, возле магазина, на ступеньках, на тротуарах и даже на противоположной части улицы. Вдруг к толпе подошел околоточный. «Что здесь происходит?» – рявкнул он. «Это синагога или митинг?» Евреи стихли при слове «митинг». Почему? Потому что слово «митинг» в те времена приобрело устойчивое значение «заговор против правительства». Леон, протиснувшись сквозь толпу, «Господин полицейский – это официальный магазин, который имеет одобрение от российского правительства». «И о чем вы здесь говорите с этими людьми?» – обратился к Леону полицейский. «Я хвалил нашу литературу!» – ответил Розенберг. «Это что, аукцион?» – рявкнул околоточный. «Нет, это не аукцион!» – отвечал Розенберг. «Я просто хочу продать этим людям нашу книгу. Сегодня суббота! Где вы видели, чтобы евреи что-то покупали в субботу?» – саркастично заявил полицейский. «Так что вы им тут продаете?» Леон пошел в магазин, взял книгу. И протянул полицейскому, это Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа, сказал Розенберг. Да что же это такое? Опять пробормотал полицейский. Что это за чепуха? Евреи и Новый Завет. Предъявите лицензию. Леон вернулся в магазин, вынес лицензию. Полицейский смотрел на лицензию и продолжал бормотать. Ничего не понимаю. «Разрешите я вам объясню», — ответил Леон. И он стал объяснять полицейскому писанию. А полицейский внимательно слушал, и евреи наблюдали за этой сценой. Они прониклись с большим уважением к Леону и к его проповеди полицейскому. Вскоре полицейский и Леон распрощались, уходя, а колодочный приговаривал, «Да уж, очень приятно мне иметь такое предприятие на моем участке». Несмотря на все трудности, которые переживала дореволюционная Одесса, это было замечательное время. Оно было удивительно тем, что Господь разжигал Святой Дух в своих еврейских служителях, которые несли Евангелие своему еврейскому народу. И не достает времени, чтобы рассказать о всех других евреях, которые уверовали в Иешуа как своего Мессию и проповедовали Слово Божие здесь, в Одессе. Например, как Господь спас... Авраама Либе, который впоследствии стал помощником Ивана Воронаева, а до этого он был командир одного из полков Красной Армии. Или об евангелисте Моисея Шинкове, который жил на пересепе и также самоотверженно проповедовал Евангелие своему народу. Или о Филиппе Тростенецком, который был помощник Леона Розенберга. Думая об этих людях, я вспоминаю то, о чем написал апостол Павел в послании к евреям. Вспоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье, И смотрите на конец их жизни, подражая вере их.